Всем привет, меня зовут Сергей, многие из вас а, знают что я торгую в принципе а, только фьючерсы и американские акции, вот, а, также периодически ванильные опционы, а, но сегодня хочу показать некоторое мое еще одно увлечение. Это бинарные опционы. Очень много разной информации гуляет по интернету, то есть ну, просто колоссальное количество про всяких а, брокеров бинарных опционов, а, которые ведут себя недобросовестно по отношению к клиентам. А, ну, это естественно, потому что это букмекерская контора по сути своей, особенно те, которые представлены на российском рынке компании. Их очень много, перечитать их нет смысла, они все на слуху, любой поисковик заходит, и они вот они все. Вот а, я хочу рассказать об одной. И это, кстати, первый обзор по бинарным опционам, мой в частности а, такой более официальный. да Не в закрытой группе, а в открытом доступе а, про <coughs> биржу бинарных контрактов. Биржа называется Давида. .ком uh, Можно зайти на их сайт. Uh, пишется по-английски Давида Ну да, да, Даведа. Да". W. Буква W в середине. Да, uh, по-русски читается как, ну, Давида. Да. Может быть, uh, владельца зовут Давид. Uh, но в целом как-то так. Регулируется. Это последняя компания, которая CSIC uh, выдала лицензию в прошлом году, то есть в 2016. -м будучи очарованной их э, системой в частности <coughs> вот так выглядит окно э, трейдера внизу дело в том что сегодня у нас суббота э, 14 января 2017 года поэтому вот кстати видно 14 января тут стоит мое время 6.40 и соответственно биткоин да? в обычные дни здесь у вас будут представлены форекс пары ну вот например Сейчас мы откроем их если нам откроют нет не дают нам их открывать здесь представлены самые основные мажорные пары евро доллар фунт доллар и там еще какие то но я их даже не смотрел не торгую вот сырьевые товары, здесь представлены нефть и золото, индексы, буквально тут пару индексов, вот это DAX, нет, вру, это S&P 500, NASDAQ и еще, и по-моему, DAX третий. Так, акции тут всего две, две или три акции. Избранные, можно добавлять свои избранные пары. У меня здесь не показывают, потому что сегодня суббота и они здесь просто пропадают. Фактически они выглядят как здесь строчкой указаны. Точно так же, как, например, вот здесь. Также в избранном будут они показаны. Нажав на конкретную строчку экспирации, мы увидим сразу же график и торговую панель в избранном. Биржа Давида помимо того, что имеет регуляцию CISEC, да, представляет немножко измененную платформу для всех любителей торговли бинарными опционами. А почему я говорю биржа? Потому что здесь торгуют по сути контрактами, заключаемыми между трейдерами. А Функция биржи обеспечивает лишь сведение двух трейдеров между собой. Вот. А на этой бирже также присутствуют различные робот-системы именно самой самой биржи, вот, которая предоставляет ликвидность на рынок, а так же, как и трейдеры своими деньгами предоставляют ликвидность. Если у вас достаточно большой капитал, то есть там от, от 10 тысяч долларов, вы можете выступать здесь как маркетмейкером, но честный маркетмейкер, то есть тот, который предоставляет ликвидность, а не двигает цену. Потому что страйк-цена – это страйк-цена реального рынка. Котировки в этой платформе представлены компанией Morning Stars. У нее, к сожалению, нету такой бесплатной платформы для технического анализа, но могу сразу подсказать, есть платформа TradingView, как платная, так и бесплатная версия, без разницы, у которой котировки плюс-минус, ну там буквально пару пунктов совпадают с текущими котировками. Сейчас будет показана цена на графике, вот здесь видно, что три цифры присутствуют, да, и они как бы вот есть в подсказывающем окошке. Например, на евро-долларе пять цифр, и их, к сожалению, не видно. Здесь на графике видно только вот в этом окошке. Далее, вот это окно, как вы видите выбор количество контрактов, стоимость одного контракта 10 долларов, вот видно здесь как я увеличиваю, допустим 10 контрактов 100 долларов, сборы показаны, это комиссия самой биржи, по сути это 5 процентов от каждого вашего контракта, то есть вот видно мы поставим 1 доллар, комиссия 0,50 центов, то есть 50 центов, 10 контрактов, уже 5 долларов вот. то есть 5 процентов официально а, возврат здесь идет 100 процентов ну, за минусом 5 процентов комиссии биржи а, комиссия, а, комиссия взимается с каждого трейдера то есть если я покупаю ну и вернее если я там а, покупаю колл опцион то соответственно с меня спишу с комиссию из того трейдера который в это время продавал опцион мне соответственно да вот то есть грубо говоря 10 процентов далее что интересного по бирже по самой ну во-первых не совсем обычно расположен выбор контрактов он здесь вниз идет сначала 5 потом часовые идут экспирации Экспирация всего 2-5 минут и час при этом 5 минут не полные. Можно вот даже сегодня заметить при этом обзоре, что э, 5 минут истекли, и, и начались снова 5 минут, спустя 20, 20, примерно 25 секунд уже от новых 5 минут. То есть не полные 5 минут. <coughs> в часе, конечно, погрешность меньше. То есть там эти 20 секунд никакой роли не сыграют в часовой экспирации. Вот. Э, по нюансам работы. Какие нюансы? Всех интересует вывод средств. Во-первых, деньги хранятся, все деньги хранятся на общем счету в одном из банков. Вот, э -э выводятся в автоматическом режиме, то есть программа оценивает, если у вас э баланс достаточный для вывода, и после этого формируется заявка. Э -э за перевод занимает примерно 4 дня с момента оформления заявки. Вот на карту или на, на банковский счет бывает чуть дольше, честно говоря, потому что ну, банки по-разному обрабатывают операции. Чё, я не понимаю, почему по-разному, потому что перевод на карту, перевод на счет это одно и то же. Я сам просто работал в банках, да, и в том числе и директором банков, но это одно и то же, поэтому почему здесь так, не знаю пока, не могу точно сказать. Uh, как совершается сделка? И можно ли менять вот эту цену? По сути, это цена, цена страйка, да, но вы видите, что это buy, вернее, buy и sell. Uh, не совсем привычно для вас, но для меня это естественное понятие buy и sell, перешедшие из фьючерсного рынка, да, и акций. Uh, можно поймать, кстати, здесь хорошую цену, то есть выше рынка взять даже вниз можно взять, выше рынка. Я вчера демонстрировал в закрытой группе, как это делается, вот. но ничего сложного в этом я не вижу, то есть элементарно. При этом вы будете в плюсе, даже если брать там, на меньшей экспирации. Если вы торгуете экспирации по одной минуте, например, у вас стратегия одноминутная, то, к сожалению, здесь вы ее применять не сможете. Я смог переделать одну из стратегий минутные и показывал вчера, как это выглядит. А, но в целом сейчас могу повторить. Вот, допустим, вот у вас истекает пятиминутная экспирация и вы можете просто успеть взять в это время текущую цену. Но, как видите, биткоин я, в принципе, не торгую, поэтому даже а, не буду придумывать. <coughs> вот, но где-то примерно в минуту 0.2 открывается новая сделка если вы торгуете чистой минуты я бывает сначала новой минуты могу еще подождать то есть купить допустим там на 40 секунде 50 там, или на 30 секунде до окончания если я вижу что цена сейчас начинает в ту или иную сторону двигаться как происходит закрытие вычисления цены страйка Аскбит реального рынка складывается да, ну То есть э, и вычисляется между ними стандартная процедура э, – одно на другое, вот, и получаем среднюю цену. Э, также это описано на самом сайте. Вот этот стакан э, контрактов, некий биржевой стакан, да, отражает э, реальное количество контрактов по текущей цене, в текущий момент времени обновляется с моментом изменения количества контрактов. Вот. А сейчас я нахожусь в принципе в демо режиме. Кстати, сейчас я вам покажу более полный экран. Между прочим. Вот так. Вот так. Выглядит полный экран. Если у вас демо баланс, я специально зарегистрировал Демку, чтобы показывать иногда как открываются сделки и так далее. Но вот, допустим, сразу сейчас покажу, как именно выглядит открытие сделки. Вы выбираете контракт. Извиняюсь. Убираете галочку сохранения ордера на целые сутки с момента открытия, и предполагаете, куда пойдет цена, допустим, да, в течение вот трех минут. Мы, например, ну допустим, считаем что цена пойдет вниз в ближайшие 3 минуты подтверждаем у нас открылся опцион друзья извиняюсь а, так как у нас а, вот очень важно кстати да вчера тоже допустил такую ошибку показывать демонстрационно а, у нас а, выделена была экспирация до 7.000 да, мы открыли сделку на 13 минут по сути здесь для того, чтобы совершать сделки на правильную экспирацию нужно выбирать 5-минутную строчку 5-минутную экспирацию чтобы она была выделена, как здесь и уже после этого только открывать опцион вот допустим мы сейчас второй опцион с вами откроем видите, подсвечивает, что текущий PNL то есть мы пока в зелени находимся. Вот. Но, допустим, до истечения конца экспирации остается две минуты. Мы думаем, что на текущий момент времени, да, допустим, тоже упадет. Эх, мы тут взяли три контракта, ну ладно. Ничего страшного. Это демонстрационный режим, хотя, ну, конечно, не хотелось бы так. Вот. Текущая быстрая позиция текет, видите, очень быстрая Полосочка показывающая, э, сколько денег мы зарабатываем. Э, соответственно, вы видите, ставка была 30, э, выигрыш тоже 30, то есть 100%. Отлично. Сейчас подождем текущую истечения экспирации, и потом только я дам некий комментарий. Э, вот, кстати, мы не получалось ни разу такую ситуацию заснять, но вот мы сейчас видим, что мы продались по 31%. Цена стоит также 31-34. Хотя у нас опцион находится в зелени. Этот цвет может элементарно измениться. То есть вы увидите. Если цена сейчас закроется на таких же уровнях, все очень может даже быть, что ставка будет проиграна. Потому что здесь средняя между двух цен, аскобит но мы не видим, что там происходит э, вживую, да, мы видим только вот по этой зеленой свечке, сейчас вот происходит экспирация, нам покажут прямо здесь, прибыльная она была или убыточная да, это была прибыльная сделка вопрос э, очень интересный, в связи с чем она прибыльная, почему потому что, ну вот следующее, не понял ага, это с Некий баг произошел. Так, ладно. А, смотрим. Сейчас, секунду. Здесь есть возможность открыть историю и посмотреть детали. Да, действительно, опцион сработал. Вопрос, мне интересуют детали, почему он так сработал. Фактическая цена, видите, была на рынке 818.3. А, Бит, аск был 818.3, бит был 818. Мы с вами видели совсем другое, да, что пытались продавать по 31 после точки, покупать по 34. но вот как здесь видно. Ставка была правильная. И вот э, цена закрытия стала 818.15. За счет разницы Аска и Бида. О чем и шла речь? следующая сделка у нас открыта с вами до конца часа еще девять минут цена открытия здесь вот нажать будет видна цена открытия 81832 вот. но сейчас текущая цена видимо на рынке другая ну вот видно даже даже другая и вполне возможно мы можем потерять этот опцион. Деньги здесь уже показывают текущую прибыль, то есть а, вам не нужно будет думать, что после истечения у вас еще спишут, то есть здесь списывают сразу, потом просто возвращают в двойном ином размере. Вот. <coughs> так, а, платформа русскоязычная, что очень важно для русскоязычных а, трейдеров, здесь есть возможность внести депозит, минимальный депозит 100 долларов, минимальная ставка 10 долларов будут видно ваши денежные переводы вывод оформляется прямо тоже здесь а, счет ну, у меня пока нулевой здесь на дыморежиме. <laughs> вот. а, в реальном режиме у меня нормальные деньги но тем не менее <coughs> ты в живом а, дальше информация есть возможность связаться но могу сразу сказать русская техподдержка будет работать у данной компании только с 16 -го. Сейчас скажу точно. Да, с 16 января приступит к работе. А, раньше это было просто ужасно. То есть вы зад отправили вопрос а какой-либо там. А вам отвечают через неделю, две или три даже. Но отвечают, по крайней мере. Да, тоже на русском отвечают. Но, видимо, пользуются Google-переводчиком или еще каким-либо более-менее текст понятия, но тем не менее. Вот. Видимо, достаточно много русскоязычных трейдеров начинает интересоваться, поэтому ввели русскоязычную поддержку. К тому же это придаст возможность взять э, русскоязычных трейдеров, которые устали уже от э, безумства брокеров, представленных на российском рынке. Вот. Компания не является маркетмейкером по сделкам. Маркетмейкером выступают те же самые трейдеры, которые сами открывают позиции. А также Маркетмейкером выступают э, люди, инвестирующ инвестирующие в компанию до достаточно большие суммы денег. Я могу сразу сказать, что маркетмейкер, он и теряет, и зарабатывает почти одновременно. То есть э, не всегда это очень доходный бизнес, но зачастую он приносит деньги. Конечно, нет, не такие быстрые и большие, как у трейдера, которые торгуют для себя, на себя вот, и заботится о своем капитале. Вот. Но процент э, прибыли там вполне стабилен у маркетмейкеров. Как-то так. А, если вам понравился этот обзор или не понравился, можете смело нажимать плюс или минус и так далее. Вот. А, в любом случае я буду делать дополнительные моменты, показывать, как это все протекает, как это происходит. А, забыл еще сказать. А, кстати, вылетело. Можно захеджировать свою позицию сразу же. Открывается вот такое окошко, где вы можете также выбрать цену, как и здесь вы можете установить лучшую для вас цену, то есть нажимая плюсик или минусик, устанавливая ордер. Здесь вы также можете захеджироваться. Увеличить количество кон контрактов не получится, потому что открывается на то же самое количество контрактов, которое у вас здесь. Вот Хедж открывается в противоположную сторону по текущей цене. Вот. То есть та, которая есть. Если вы сейчас по текущему уровню выставите, который вы видите, то 1809, да, то, э, скорее всего, что ваш, ваша сделка не откроется. Как-то так. Я пробовать не буду, ну, потому что я это, этим пользуюсь, знаю, как это работает. Э, для того, чтобы сделка состоялась, нужно назвать просто хедж. Вот. В этом случае у вас будут противоположные позиции, открытые ваши позиции. Ну, пока у нас показывают в минусе. Действительно, цена ушла далеко вверх. Вот. Ну, как-то здесь осталось буквально совсем ничего. Но даже при этом э, у нас есть э, прибыль, перекрывающая эту ставку. То есть мы, в принципе, увеличили счет, да, если так вот даже разбираться. Счет увеличивается здесь, э, вернее, потери восполняются здесь довольно быстро. Получается, что 95% у вас постоянная доходность и возврат. 95% и, следовательно, вам вернуть какие-то свои потери составляет, ну, просто элементарно. Два трейда. Вот. То есть два контракта и все, и вы перекрыли. В два раза больше увеличили просто и все. Как-то так. Ладно, ребят, всем пока. Если будете знакомиться, заводить сюда деньги, можете не переживать. Вот, по поводу вывода я, по крайней мере, вывожу без проблем. Вот, а, и торги проходят без задержек. Вот. Всем удачи. Всем пока.